Добро пожаловать на первый видео на neximus.com. И, прежде чем мы се в тему, biloкую, которую мы будем ображивать на этих следующих видео, вайда е важно, чтобы да пояснить, почему се moja LinkedIn-Cost не боится исключиво с оптимизацией для претраживателей, то есть с SEO. В 2012 году, имел мы случай, да, около 200 on фактора было bitno для on optimizaciju. оптимизации, поэтому для начала было необходимо prilгодить stranцу этим факторам и onda просто градить linkove. Početkom 2013. Taj broj брой se се увеличил na 300 из-за социальных медиа и остальных вещей, а было отежно градить linkove. Da bi U drugoj polovici 2013. se uspostavilo da zapravo ne vrijednjati 200 faktora ni jedan više nego nije samo deset, to jeste da im vrijedi posvetiti pažnju, da je sve teže doći do linka, da se sve i teže i na bolji način mjere i da je zetlo bitno dobiti linkove iz socijalnih medija i biti popularan na njima. Усто доходит сознание, что через текста, где мы объяснявали, с VDF и IDF оптимизацией можно много постичь. Стого с меньше линкова се может сделать более рейтинг, уколько содержай лучше. Прежде где се говорило, что качественный содержай, тогда, если внутри этого текста имеют две или три авторские слики, и это было совсем достаточно. Поэтому мы делали инфографики и разные stvari, интересные для пользователей, однако Google to больше не видит так вот. Теперь он авторский видео. Долазим до следующего кроха. Если сежели сделать видео, то он оточет за что-то качественное. Что значит? U ovoj godini to izgleda ovako, da se pravi puno manje sadržaja, visoke kvalitete koji sadrži video. Evo, to je upravo ono što moja malenkost radi. Ali, dragi moji prijatelji, nije to sve. SEO-nice to više može zvati SEO. Dakle, kada napravite taj sadržaj, osmislite ga, snimite, tu imamo content marketing koji dobrim djevojima video marketing. После публикации следует доста знания из социальных медиа, потом оптимизация этих социальных медиа. Потом, если это не kreneт на начинку, который мы желали, тогда идем в адвертайзинг, идем в оглашавание. И только тогда видим, сколько мы sea достигли, потом можем додатно погрузить. Это не может севать SEO, это может само севать интернет-маркетинг.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 кампания заоблашавания и SEO и контент маркетинг и снимать видео се и бринуть за newsletter и рад комьюнити менеджмент и так далее так что все это изошел он свои границы которые горд нама был сада потребно оно о чем я жалею научить и в следующем видео се е один систем который все вас научить да будите неуязвим о изволе, поединочным изволом. Что значит, на краю, да е наипаметнее имать у своем фирме одного человека, который будет су, в существенно брать о том, что я сказал, или, если вы имеете вовремя денег, за всякую струбку, обовистие о определенной агенцией да и область их, и потрощить много времена в координации из между тих агенцией, которые специализированы в том свете. Это было то, а сегодня я вам покажу видео, который будет кратко пояснить, что есть овесности, и мы на tome чтобы научиться, что есть системы овесности, и мы получаем это, пока увидимся в следующем видео.